Идем кататься. Вход там. Что шлычком пахнет? Народу нету на горках вообще. Что, выжди, Они смогут? Да, Что, Поля, ты скатишься сама? Не, на попу, на попу, на попу садись. Все, поехали. Держись. Держишься? Все, давай, поехали. Рода вообще нету. Приехали с детьми покататься. Пошел встречать. Давай, скатывайся. Скорее, Поехали. Катись. Ходить, Страшно? Лёля, как нравится? Да я садом. <loose> <s journeys> да, Рот только закрывай, когда едешь. Хорошо. Я тебе потом скажу, что это спасибо. Нет, Ксюша, вот сюда. Вот надо короче сюда приезжать мы приехали в субботу утром в 11 часов утра вот здесь никого можно спокойно с детишками кататься на горках на различных аттракционах абсолютно горки пустые очереди нет ты не поехала в Владивосток! Катапульта такая, да? 200 рублей А ты, Алена, куда пошла-то? Горка-то там Не знаю, я сейчас обойду спустюсь и туда подниму Все а -а -а. могу, не стоит. Все, поехали Нет, короче, нам попал. Ну, конечно, первое впечатление очень страшное, ага. а потом нормально. Ага. Что? Ага. Поехали вместе. Ага. Ты одна вышка Можно. катитесь, я сейчас приду. Ледокол гора. Каток абсолютно пустой вообще. Никого нет. Приезжайте в субботу с утра. Никого абсолютно. Все, поехали? Поехали! Давай. Страшно? Нет. Поехали дальше всех! Все. Поднимаемся, Здорово! Так, солнце затянуто, немножко снежок идет. Ну, поехали! На коленках нельзя спускаться, да? Ну да, на коленках нельзя спускаться. Что, поехали? Поехали! Стой. Ты выше? будешь? Да. Кто-то там ребятел, ребенок сейчас уйдет. А там поле наше, что ли? Отходи. Кто тут едет? А, Ксюша тут едет Вон там катятся Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Барашпис! Они так что потом да, не да, да, да. да. Пойдете, девочки, к ним жить? Да. Они же такие же! Овечки! Да-да-да. Это не козленок. Как не козленок? Это Это, это барашки. Это. Заинтересовала его. Заинтересовала да, да? камера. Да? Овечки, туманка сегодня такая снежок немножко пробрасывает елочка там стоит такая можно согреться кафешечки кофе попить чай. Все, я поехал. Поедешь за мной? Поеду тобой. Давай. Я первый, ты за мной сразу. Сейчас дочка поедет. Старшая идет. Вот едет еще одна. Слушай, а ты что там не входишь? там? Там же проще идти. Что не доехала, Лёля? А? Не доехала до меня? Нет. Отходи скорее с, с, с дорожки с этой. А? Что вместе поедем сейчас? Давай две редянки подложим, чтобы мягче да было. Да, классные, кататься. Да, классные горочки. опять вывалили шарик. Душа, готовься, Мы без ледянок. Я на ногах прям попробую. Лед, наверное, сантиметров 60 точно. В этом году тепло. Теплая зима. Лед тонкий относительно других зим. А вот домики смотри какие. За, там есть вход? Иди залазь туда. Кто тут живет? баба Да. А, ну ты похожа, кстати, без своих зубов-то, на а баба, баба А где твоя метла? А? Вот, где твоя метла? А, вот дерево грушит. А где твоя... Баба-яга. А у тебя тут зуб, зубы есть? Вроде бы, Ксюха. Я не Ксюха. Вон, я Ксюше говорю. А, вот наш дом, кстати, да, наш дом, можно мне его утеплить, можно, можно утеплить его? Что тут, что тут за суслики сидят, можно к вам? Тихо, не кричите. О, тут еще освещение, да? Ага. Тут так-то тепло, да? здесь капельки запах. потому что Так-то здесь тепло, да? Да. Здорово. кататься. Из нашего дома переезжаем сюда, да? Да. Переезжаем. Все, я Ой, Все, спать еще освещение. Где? Вот там вот синко что-то. А это отражение, скорее <связь> всего, то вот сверху вот. Кто-кто? А да. <связь> <связь> <связь> да. Бочка, тебя Сейчас. Типа ангел. Давай, делай. А два, два подряд сможешь? А три! Все, Ксюша, Молодец. Привет! Садись. Давай я с тобой поеду. Нет, папа, мы не скачем вместе. А я? Раз, два. Стой, подожди. -ка. Я тоже хочу поехать, я чувствую, что ты взбрался? Раз, три. два, три. Поехали. Далеко, смотри как. Да? Вот мы вышли, но можно вернуться, ставить вот такие печати мы на руку. Поставили печати. Да, поставили. Все, мы пошли в кафе, перекусим. Как ни странно, народу не так уж и много. Идем кушать. Сейчас познакомлю вас. С бурятской кухней. Управляет фризак? Нет, это кто-то с пультика, видимо, управляет им. Испугалась? Да. Он чуть меня не задавил. Ну, ничего страшного. Yeah.